Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и на этой неделе Супролэнд. Исследуйте мир, решайте головоломки, сражайтесь с чудовищами, ищите секреты с улучшениями и новыми способностями, которые помогут вам попасть в новые места. Ссылка на игру в описании под видео. Ну это вылет и я. Так. О, добрый день. Что? Ч ⁇ О! О! О! О! О! О! О! О! О! О! О! О! О! Так, на сенсу по, поменьше сделай. ла ла ла, -ла. Та -та -та. Здравствуйте. У нас нет воды. Пожалуйста, спуститесь вниз по трубей. Ватафур! Что это за джуниор такой? Эээ, вниз по трубей и выясните, что случилось. Let's go. Опа! Взять. Зря ты мне дал эту штуку. Эму похер. Оп, Чик-чирик, я в домике. Так, а че он присел или че, я не понял? Вот ты боже. Атакуйте! я yeah! Прыжак. Монетки. Блин, читан шифтом не ускоряется, это мне уже не нравится. И что мне надо? Оп! Опа! я Это сверхсложная головоломка для меня. Это для меня сверхсложная головоломка. Я ее должен решить. Опа! Я смог. Это формочки человечков. Няська! What the fuck? Что такое? Ну и ладно. Идем дальше. Так-так-так, так, хоп-хоп, так, так. Так, я смогу уворачиваться? А, что а чё за фи... Чё-то нихера... Ни Слышишь ты, бля, алло? Охерел вообще в край. По хилочке? Желечки какие-то вкусненькие, желечка. Вау, вау. И что мне делать? Я надо отключить я чувства. Отключаем. Чё? тайная комната вау не туда хочу <смех> чел матовая игра такая выясните почему в красноту нет воды конкретная локация ёбанность Опа доп HP плюс 5 Неплохо, неплохо Мне нравится, мне это нравится Чё это такое? Это насрал Опа, он прищурился Че это за... Вы что делаете, вас вижу Э, алло, синее Иди в синевиль и поговори с их королем Да, капитан Куда мне идти? Обратно возвращаться? Да, король Так, на монетки пособирать. Опачки, 5 coins. Плюс урон. Сколько у меня 6 монеток. Что мы улучшим? У меня выбор небольшой. Был. Что это такое? Че мол... а! Да, ты сможешь все в твоих силах? Чё? Приноси в магазин золотые бочки, чтобы получить новое улучшение. Если найдешь золотые бочки, положи их вот в эту коробку, чтобы открыть новые улучшения Так, золотые бочки, ищем золотые бочки Ага, это у меня еще уровня не хватает, я понял Ух ты О, папа! Кажется, я не успеваю, хоть так, хоть так. Такой-то найпалован он, нахер. Всю жизнь я наебаю, даже в игре. Опа. Это че? Че? нихера не понял. Вот видно, у кого все хорошо. Чисто на позитиве. Вот быть бы мне тоже таким. В этой жизни. Здесь ему похер, просто похер. Есть логика у этой логики. Видно, нет логики у этой логики. Потрясающая игра, намного лучше, чем предыдущая. Ты чё ёмою и жопу почуха? Можешь найти что-нибудь, чтобы вставить сюда? А, ёбаный ты, потрясающая игра, просто неимоверная. блять, я кайфанул. Я просто кайфанул только что. Вы просто не, не понимаете. Опа! Бочечка. Let's go, бочечка. Отнесем ее. Опа, пачки, потом туда пойдем. Исследуем территорию каких-то желейных человечков. Ишь. Ага, вот это типа улучшение Плюс 5 coins 5 coins Доб жизнь Регенерейшн типа. да. Опа, это что за Гарри Поттер Не хочешь ли стать моим Ассистентом Ор Ор Я боюсь А со мной что случится Ну ладно, это же Отлично можешь начинать Уважаемые зрители, следите за... Теперь он в другой коробке. Вот и доказательства. Что? Ты ужасен. Провал. Зачем ты все портишь? Ой, блядь, сука. И тут, сука, я все портил. Что за жизнь такая? Вау, ластик какой. Вау. И все же, зачем ластику синяя сторона? Синяя сторона вроде бы ручку застирает, если я не ошибаюсь. Когда в дневнике ставят двойки, тогда ластик синий очень хорош. Вроде всю территорию исследовали. Идем за кабелем. Не надо вот сюда что-то положить, чтобы... А вода еще не пашет нашу. воду мне пощадить. Пойдем. Опа Пойдем, пойдем Это типа королева? Или король? Что-то такое Я вроде королева Вау Мне надо ее защищать, я понял Ага Только они меня что-то только атакуют Ускорение а тут есть или нет? Ух ты. Прикольно. Я пойду с тобой открою для нас эту дверь. В смысле, как мне ее открыть? Пойдем за монетками. Класс. Я так хочу попасть туда, для этого нужен двойной прыжок. Я не умею делать двойной прыжок. Где мне его брать? Может мы узнаем сегодня. Попробуй перепрыгнуть туда, если ты достаточно быстро. Я, ассасин. Ты шо, херел там. Ты? Я, я, я, я тебя достану, блядь. Фул. Фильм монетки. Я не могу больше монетки брать, не нужно возвращаться, наверное. Опа, что ты такое? Вернись ко мне, когда получишь силовой куб. Столько вопросов и нет ответа. Не, ну это игра, просто мой уровень головоломок. Я их ненавижу. О, двойной прыжок, да? Подожди. Скорость x 2 Это понимаю. Это... Ага, монет надо было вот это купить. Урон мечом 65. М -м -м. О -о -о, вот это уровень. И что? Хей-хей-хей. Hey, hey, hey. При помощи силового куба ты сможешь достать оттуда бочку и отнести ее в магазин. А где мне взять силовой куб? Вопросик. Это что такое лава жижа? Класс, музыка вообще. Э, полегче. Ну-ка. Не. На, двойной прыжок. Ну, где его брать? Это... Нужно голову поломать. Это же все-таки головоломка. Как бы никак. Блять, я теперь не попадаю за своей скорости. Я буду всегда так бегать Ебой yeah, Круто, чувак Опа Ага Я смог Жизнь, наш шпарит Тоже, походу, под спидами, как я Хорошо, вперед, вперед, Ням-ням-ням. Не, классная детская игрушка, крутая. Было бы мне 10 лет, я б с удовольствием поиграл. Прикольно, слушайте! А мне нравится. Эй, hey, эй, hey, что? Да не мешайте мне, алё. Ну, ну, пожалуйста. Так, у меня опять фулка. Милый, может, чем-нибудь выстрелить в эту штуку надо мной? Не надо... Мне нужно скинуть бабла, пойти. Достаточно приятно играется, честно говорю. уху Ты рад? Ага, рад, конечно рад. Всякое дерьмо мне сплавил. Теперь мне нужно найти... нафиг слышишь ты где опа ага -а что-то этих черепоголовых очень много тут Уже вы отстанете от меня пожалуйста Опа. В смысле, это точно не кооперативная игра? Нихера себе, мне тут по препятствий нужно пройти. Что ты мне говоришь? Если осторожно пройдешь по этой стене и перепрыгнешь на трубу, то сможешь добраться до большой башни, но тебе понадобится тройной прыжок у меня и двойного прыжка нет да, ну я не могу можно выключать это ускорение как-то оно просто мешает ну серьезно, оно мешает а что тут, я не понял мне нужен тройной прыжок Класс, ходишь, собираешь монетки. Блин, он прям летает, он, но он не ходит, он летает. Бля, надо спрыгнуть. запрыгнуть, чтобы с двойным. О, М -м -м. так и что это? Не успеваю. Да-да-да-да! Да... Нет, писец. Найдите сюжетный предмет возле башни красного кристалла. Ну, мне надо вот туда, показывает игра. Чтобы найти сюжетный предмет. Ага, чтобы мне попасть сюда, мне надо. Этот ключ Мне надо что-то положить вот сюда чтобы оно Джахнуло сюда Есть бочка Да блин Как вы затолбали меня блять. Так, а че я тут Реснулся там есть бочка, попробуй отнести ее в магазин, чтобы открыть новое улучшение. Тут бочка, да, тут. И... Фу, ух ты, прикольно. Так, Мы за новым улучшением Я так понял Бочка разбивается Куб Силовой куб Вау Теперь я понял Силовой куб это круто Зажмите F Я понял Погнали Оп-оп. Нормально, сработали. Опа, увеличение жизни пошло. Очень круто. Так, где тут еще можно использовать этот? Ага, силовой куб. Вот там в начале можно его использовать. Погнали. Создал под собой куб. Круто же. И прикольно. Классная игра вообще. Прикольная. Детская, но классная. Теперь тут я тоже смогу правильно. Я не, не знаю, подождите. Если мы вот тут поставим куб, включим вот эту штучку. Угу. Мы добыли ключ или что это? Если хочешь увидеть продолжение этой великолепной игры, ставь лайки и подписывайся на канал. С вами был Розе.